Друзья, всем привет! Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно? А нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра! Белорусские СМИ и телеграм-каналы сообщают об акции автомобилистов, проводимой в поддержку альтернативных кандидатов в президенты страны. В интернете распространяются ролики, на которых видны пробки из автомобилей на Центральном проспекте Минска, проспекте независимости. СМИ сообщают, что ГАИ перекрывает проспект независимости с целью предотвращения распространения акции. Сообщается, что авто, проезжающие по проспекту, начали сигналить примерно в 19 часов ровно. Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна», в ходе акции задержаны несколько пешеходов.